Ребятки, всем привет! Посмотрите, какая я сегодня красивая! Вы на канале Сама себе швея, меня зовут Ирина. Всех приветствую! Рассказываю, почему я так долго отсутствовала и ничего не снимала, и почему я в таком сегодня препарате. Так скажем я сделала операцию пластическую блефоропластика. убрала мешки которые нависали сверху и снизу могу оставить фотографию вот здесь прикреплю, прикреплю как было до поэтому где-то наверное больше месяца я практически ничего не снимала и предыдущее мое видео я снималась в очках и вас тогда там еще заинтриговала и сказала, что обязательно скоро расскажу. Вот я вам уже могу похвастаться своим результатом, я очень довольна. Глаза теперь у меня широко раскрыты. <laughs> я не могу глазки Анжелины Джоли, мне просто кажется, я такая довольна. то вообще теперь мне не приходится приподнимать вот так вот брови, когда я делаю фотографии или что-то, там снимаю ролики или с кем-то разговариваю, а, то есть Ощущение совсем другое. Это кайф. Так, и буду исправлять ситуацию. Что-нибудь обязательно надо нам с вами пошить. Так, ну что, будем шить брюки Мара. Я давно хотела такие брюки, но э, да, так как давно вообще не шила, не заходила на вот эти сайты с выкройками свои, да, где беру выкройки не мои сайты а где я беру выкройки и вот э, вчера обнаружила что такие брючки есть у Викисевс. вот э, выкройка этих брючек и я хотела такие брюки вообще сшить из атласа или из шелка но хороший атлас хорошего атласа не было обязательно чтобы черные были А шелк э, блин он просто безумно дорогой короче там начинают 1800 да и две с половиной а мне на брюке надо было 2,15, то есть, прикиньте, да, я не могла себе позволить такое шикарное удовольствие. И я решила взять вискозу, вот такая у меня ткань, это получается здесь 80% вискозы и 20% нейлона, она немножко мне напоминает, мне кажется, у меня такой пиджачок есть по такому вот составу, прикольная. За счет нейлона не особо мнется, можно сказать, даже и не мнется. То есть, если я где-то посижу, брюки не будут у меня как из жопы, да? Потому что вот, например, платьишко из вискозы стопроцентное, они прям мнутся вообще по-страшному. Ну и должны как бы так вот драпироваться, красиво лежать, да? Подойдет, я думаю. Я ее уже отдекотировала, то есть отпарила с, э, с паром. И купила на всякий пожарный себе 2 метра 50. Ширина у меня идет здесь 140. Также там нужна эластичная тесьма. Я всех озадачила в магазине, когда сказала, мне эластичную тесьму. Они, это что такое? Я говорю, ну вот, у меня написано эластичная тесьма. В итоге это, блин, просто была резинка. У меня 4 сантиметра резинка на пояс. Там 3,5-4, я взяла 4, люблю пошире. Иголочки. Иголочками буду вот этим 90 на 14 шить. Одну на машинку, две на верлок. И нитки черные у меня были. Все, я пошла все это дело раскраивать. Выкройку я уже подготовила, пошла все раскраивать. готовченко я все выкроила у нас получается 4 мешковины кармана они у меня одинаковые из одного материала пояс одна деталь Тю. так это у меня задняя половинка брюк две детали она пошире и побольше да у меня, как всегда, конечно же, все в шерсти кошачьей. И передние половинки брюк, две части. Здесь я уже сделала продублировала кармашки по изнаночной стороне. И, кстати, у меня ткань, я вообще не могу различить, где у меня где лицевая, а где изнаночная сторона. Вот так вот продублировала, все как по инструкции, 0,7-0,8 сантиметров от края сантиметра сам сам дублерин и здесь от насечек по полтора сантиметра да еще вот сюда по бокам и теперь будем делать кармашки вот так вот положу чтобы удобненько было у меня тут звуковое сопровождение ребенок смотрит youtube вот так берем мешковины без разницы какие потому что у меня тоже о, они не разберешь тут, где перед, где зад, буду просто, ну, то есть, где лицевая, где изнаночная сторона, буду просто вот так вот прикладывать, тем более, ну, у нас должно быть, получается, как бы, а что это, это у меня изнанка, значит, надо вывернуть, вот так, вот так, Это у меня получается лицевая сторона. Берем <связываем> лицом к лицу, да, прикладываем наши кармашки и соединяем все по надсечкам. Можем их сразу приколоть. Я вот где надсечки есть, я там буду ставить иголочку, чтобы мне видно было, когда я буду строчить. Тут почему-то две надсечки, никому не понятно, я сделаю по первой, наверное, я не знаю, зачем тут две надсечки внизу, Ну, наверное, так оно надо, непонятно мне, для чего. Так, вот еще зацеплю, и вторую точно так же укладываем и делаем строчку один сантиметр от края, с закрепками, все как положено так ну вот где надсечки там закрепочки и делаем я так полагаю я забыла вам сказать что так нужно сделать еще и на задней половинке брюк мы тоже так пришиваем кармашек только что у нас он не продублирован теперь берем я уже все отпарила поэтому у меня так все это выглядит делаем надсечки Делаем надсечки почти к нашему, к нашей строчке и выворачиваем, как обычно. Короче, все как обычно. У брюк у карманов, что мне ткань крошится как ветошь. Так, все это нам надо отпарить, но ну, отгладить с перекантом, с небольшим перекантом, да. Теперь берем, вот так вот у нас передняя половинка брюк, кармашек, да, вот изнаночная сторона. Сверху кладем заднюю половинку брюк, вот так вот, да, и вот так вот достаем наш кармашек. И теперь этот кармашек нужно пройти вот здесь вот в две строчки на машинке. Делаем это у одной и второй детали. Я прострочила и далее пойду делать оверлочную строчку. По краю. Ну, готово карманчики я сделала, отпарила. Теперь нам надо стачать боковой вот этот вот шов. Мы сначала на машинке проходим. Вот здесь все аккуратно раскладываем, выворачиваем наши припуски. Вот так, да? И вот здесь тоже вот так ровно все раскладываем и на машинке вот здесь делаем строчку вот здесь до нашего до нашей рассечки до да? закрепочкой и вот здесь тоже закрепочка и дальше вниз сначала на машинке а потом на аверол товарищи товарищи сос это трендец что-то пошло не так я сначала боковину да, вот как видно, у меня все прекрасненько. Вот здесь вот вход в карман. Это у меня передняя часть. Нет, это да, передняя часть брюк. Вот передняя. Это у меня передняя часть брюк. Вход в карман. Вроде все ничего. Здесь вот смотрите поближе, вам покажу. Вот так Вот, вот, вот так вот захвачено. Здесь тоже захвачено. Я здесь сделаю еще закрепочки. Вот так вот. Вот, чтобы у меня не разошлись карманы. Но, по-моему, я не разобралась и что-то пошло не так. В вывернутом состоянии у меня получилась вот такая вот хрень. Смотрите. Так как вот это, это передняя часть, да? То у меня должен карман лежать вот сюда, на переднюю часть, то есть в изнаночном состоянии. Вот это у меня попа, это у меня перед карман должен лежать так. Но у меня почему-то получилось, что шов идет вот здесь. Вот, вот он, он. Шов. Вот, да. Вот так вот. И вот этот кармашек будет вот здесь, к поясу он будет вверху пришит, а вот это что за хрень, это что такое, это что за кусок необработанный как так получилось, я не понимаю, я не разобралась в инструкции, это как-то необычное, какое-то необычное пришивание кармана я конечно это сейчас на верлоке обработаю, но почему у меня так получается с изнанки почему так и у меня получается я не на заднюю штанину заутюживаю шов а сюда на переднюю вообще как бы должно быть на заднюю но я же не могу вот так вот это сделать да вот с таким вот перегибом а если я заутюжу все на заднюю то карман у меня что будет сзади у брюк идти Он же не на заднюю половинку брюк идет короче не повторять, у меня что-то пошло не так, я, конечно, это переделывать не буду, конечно, <с> все оставлю так вот, но вот, этот, вот, вот эту часть сейчас обработаю на верлоке, не, ну это прикол, а здесь у меня, значит, все получилось нормально, представляете, здесь все как нужно, на этой штанине, вот это у меня на заднюю половинку брюк, я уже все отпарила. Все идеально, красиво, ровненько. Вот. Эта часть необработанная спрятана будет. Потому что здесь будет вот так вот штаниш... карман к штанишкам пристрочен. Здесь все идеально. Вот у меня получается. пельт идет, вход в карман. Все идеально здесь я сейчас делаю закрепки вот здесь я уже сделала закрепочки тут у меня все не так идеально а кстати тут я пристрочила уже вот кармашек к верхней части к передней части брюк здесь у меня вот так вот я не знаю что я сделала не так и хотела вам показать закрепочки вот так вот сделала закрепки теперь когда весь этот непонятный геморрой позади мы вот так вот выворачиваем каждую брючину лицевой стороной к лицевой стороне и стачиваем вот этот вот шов сначала на машинке закрепляем это все вот этот так, да, у нас получается вот этот шов. Стачиваем сначала все на машинке, а потом обрабатываем, проходим, значит, утюгом и обрабатываем на аверлоке шов. И вот наши брючинки готовы, я все уже прогладила и отпарила. Теперь нам надо одну брючину, так-так-так, вывернуть изнанку. Давайте вывернем, допустим, какую-то из них. Не знаю, какая, правая или левая. Вывернули. Теперь засунуть вот в эту брючину, которая изнаночная, вот в эту, да? которая вывернута у нас, засунуть ту, которая не вывернута вовнутрь и совместить шаговый шов, вот так сколоть булавочками. Знаете, здесь я, наверное, их разведу в разные стороны, чтобы крестик образовался. Да? Или не надо, или надо сделать. Ладно, посмотрю. Сейчас пока складу вот так вот посерединке. Так, сделать надо строчку. Соединяем надсечки нашу. Вот тут надсечка еще. Строчку надо сделать на машинке. Два раза. То есть проходим один раз строчка на машинке и потом строчка в строчку второй раз. Укрепляем шов. А потом обрабатываем этот шов на аверлоке. Серединку я посмотрю, как мне сделать в одну сторону. Там, в принципе, не сильно большой большого уплотнения, но я буду смотреть, либо сделаю крестик, то есть в разные стороны разведу. Все, все соединила и пойду на машинку. Вот здесь вот я подумаю, как мне сделать. Либо вот так, чтобы у меня в одну сторону смотрели припуски либо разведу в разные стороны Я думала, геморрой с этими брюками закончился, а оказалось, нет. Почти в конце, когда все сделано, да, перед тем, как нужно было пришивать пояс, вдруг надо было проложить вот эту строчку на кармане, которую почему-то нельзя было сделать в начале. Когда уже все готово, прокладывать строчку очень тяжело. Я не стала ее фиксировать вот сюда доводить, я просто сделала вот отсюда, начиная. И вот до сюда заканчивая. То есть надо же было изловчиться, вывернуть вот так карман, вот так вот положить это под подмышку, под, под машинку, и вот так вот делать эту строчку. Здесь еще закончить. Но я сделала вот на двух кармашках у меня получилось, и теперь будем пришивать пояс. Смотрите, вот так вот кладу, это у меня попа. Вот пояс. Пояс я уже стачала и сделала дырочку, разгладила швы. Вот, вот здесь вот дырочка у меня, здесь у меня закрепочки стоят внутри. Вот, Теперь мы берем, это у нас будет, получается, сзади, да, это попа. Разделила, видите, отмерила пояс весь, да, с этими булавками. Теперь вот так вот кладем вот на наш вот этот, вот, соединяем здесь вот шовчик. Так, чтобы наша дырочка, дырочка вот эта, была потом с той стороны, с изнаночной. То есть лицом к лицу, получается, дырочка у нас идет внизу. Вот здесь вот соединяем по шубу. Вот так. Теперь соединяем сбоку, ну и по всему периметру. Сбоку тоже пошло у нас, получается. Вот здесь вот я буду делать вот так вот растягивать и тоже соединять, чтобы посмотреть, что у меня все тут подходит по окружности. все готово и делаем строчку в один сантиметр от края притачиваем наш пояс так я притачала и все отпарила и как видите я обработала вот этот второй край на оверлоке почему вообще в инструкции там так не написано да? то есть в инструкции нужно будет делать вот так вот так мы здесь сворачиваем вот сюда вот так вот заворачиваем вот это вот да, на один сантиметр и пристрачиваем то есть сначала приметать, а потом вот здесь вот притачать с той стороны, вот с этой стороны, чтобы попасть в строчку. Я вообще, это очень сложный, кстати, способ обработки, я так делать не буду. Я взяла, во-первых, я побоялась, что у меня резинки не хватит, ну, ширины. То есть, если я вот это вот сверну, да, вот так вот, потом вот так наложу, то я побоялась, что у меня резинка ну будет прям тык впритык а это будет некрасиво и тогда я сделаю просто вот так вот здесь буквально на ширину вот этого, вот сейчас я чтоб не своим ногтем корявым тыкать вот вот это вот ширина вот это да, этого обработки вот и чтобы она у меня попадала вот в этот шов то есть получается примерно ну тут 5. 5 сантиметров 5 миллиметров до да? из вот так вот сейчас все это закреплю наверное наметаю а потом уже с той стороны пройду вот здесь вот прям в строчечку, и тогда у меня здесь будет нитка идти вот сюда попадать вот в этот шов и не будет видно вот и потом ставлю резиночку Что такое пунь вот так буду делать вот видите вот так я сделала и сейчас вот с этой стороны с лицевой я буду идти прям вот в этот шовчик Вот, вот так вот это получилось. Вот изнанка. Я еще дырочку я вставила резинку, дырочку еще не заделала. Все, здесь у меня ровно идет, даже вот не видно где, куда идет строчка. Она вот в этих швах. Теперь, а здесь она вот тут вот, да. Вот она она. Теперь нужно разделить, вот так вот я здесь раз и 2 сделаю, и сделаю строчки вот так вот по периметру опять, то есть одна строчка будет идти и вторая на равном расстоянии. Показывать не буду, поставлю телефон на зарядку, а пока сделаю эти строчки и перейдем к низу брюк. Ну Вот немножко подзарядила телефон, сделала строчки 10 раз уже все померила. Вот, хорошо, мне нравится. Как получается, осталось только подгибка низа брюк. Так у нас на подгибку дается 4 сантиметра, значит, тут с подгибкой слава богу, все легко и просто, без всяких заморочек. Отмеряем 4 сантиметра. Вот так да? это все красивенько аккуратненько отчерчиваем когда вот так вот сделали по всем по всей брючне, мы должны на 1 сантиметр вот здесь вот подогнуть вот эту нашу всю фигню заутюжить а потом подогнуть до вот этой вот подгибки да вот так вот как у нас тут прочерчено вот, и тоже так заутюжить. Вот так видите, да? Вот так. И проложить строчку. Все легко и просто. Строчечка вот здесь, вот по краю 1-2 миллиметра от края. Вот здесь. Вот. И все с брюком будет закончено. Буду сейчас этим заниматься. Вот как хочу вам показать, как у меня красивенько все получилось. Вот так. А завтра все это померю и сниму уже конец видео. Так, ребяточки, ребятушки, дамы и господа, брючки готовы. Хожу сегодня целый день. Вот так, такая красивая С футболюшечка вот эта вот. Вот мои брюки со странными карманами удались. Пару раз понаступала себе внизу пяткой на длину. Но ничего, сойдет. Вот так вот у меня получилось, буду шить пиджак, надо срочно пошить пиджак, так что если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будем шить с вами пиджачок, там у Саветнауна смотрела прямой, думаю к этим брючкам будет очень даже хорошо, я специально отхожу далеко, чтобы вам было видно, ну вот в полный, полный рост. Вот поближе поближе попа, как смотрится попа поближе. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Все, пока.